Да что ж такое? Здесь что-то не так, так не должно быть! А как должно быть тогда? Он должен ходить туда до конца!